Привет, кукурузки! В последнее время стала набирать популярность игра Among Us. Думаю объяснять, что за игра нет смысла, ведь выкликнули на видео в надежде всегда оставаться импостером. Да, запросы у вас не маленькие. Но сегодня я попытаюсь разобрать, как возможно воплотить подобное в реальность. Приятного просмотра. О, стоп-стоп-стоп, это не то. Честно. Короче, для начала игра была создана еще в восемнадцатом году программистом Форестом Уиллордом. Скорее всего, именно из-за этого мы всю игру бегаем. Беги, Форест! Беги, скорее! Окей, теперь шуток. Игру спонсировали и доработали инерслож. Блин, не шарик, как это правильно читается? Это простая инди-игра, созданная на Unity. Да, Карл, сегодня такую игру может создать каждый школьник, пересмотревший флотинга. Хотя, это даже можно сделать без знаний программирования. Короче, только в 2020 году, с помощью Твитча и в конце концов Ютуба, она получила большую огласку. М да, короче, если бы Форест не взял я, <къех> то есть себя в руки, мы бы сейчас не играли в эту игру. В принципе, время разобрать, как работает сама игра. Так как создатели вдохновились игрой Мафия, то возможно, что они не запаривались в создании импостеров. Скорее всего, есть два пути, как создавали предатели. Первое. Игра дает определенные способности избранному. Или же в игре изначально есть две команды. Что объясняет возможно не единичное количество импостеров. Скорее всего программа еще до запуска решает кто будет резать. А точнее вырезать как у чиха. А только при появлении заставки. Тсс. Дает полное решение. То есть если учитывать мою версию, то заходя в игру первым, вторым или третьим, шанс быть предателем возрастает, Так как программа будет не напросто чаще рассматривать твою кандидатуру. То есть тебе нужно заходить в непопулярные сервера с малым количеством игроков, чтобы чаще становить импостером. Но я и могу отвергнуть свои слова. Окей, как у время разобрать как работает сам рандом. Учтем, что игра довольно непопулярна и особый смысл в игре попросту отсутствует. И скорее всего рандом написан обычной строкой. Сейчас продемонстрирую. Итак, на c я написал обычную прогу с рандом, типа обычный генератор имен, клона которого вы видели тысячу раз в Play Market. Скорее всего, в этой игре выбор импостера заложен также. То есть прога просто на рандом выбирает одного человека. Если же в настройках указано два импостера, то программа выполняет этот процесс дважды. Это доказывает баги со становлением импостером несколько раз подряд. Теперь, наверное, не должно быть таких тупых вопросов, как Да как, блять, работает этот рандом? Окей. Теперь определимся, какую роль играет импостер в Among Us. Импостер и есть баланс в игре, смысл которой дойти до дисбаланса. То есть, если умрет импостер, или же некому будет его убивать, игра закончится. Возможно ли стать предателем специально? Нет! Почему? Чтобы становиться всегда импостером, нужно поменять код игры, то есть убрать рандом. А теперь вспоминаем, что игра многопользовательская и видоизмененная версия игры просто будет вылетать при входе на любой сервер. Так как, чтобы нормально играть, нужно скачать измененную версию всем, кто играет на сервере. А это просто испортит игру, так как все станут импостерами. Представим такую ситуацию. Если все импостеры, и вы заходите в игру, все, кроме того, кто первый стал импостером, просто вылетят. А, так как... Не осталось больше игроков. Тот, кто остался на сервере и не с моим импостером, выиграет. Можно, конечно, создать версию с ботами, где ты всегда предатель. Но смысл этой версии, если часть игры это обсуждение. Ну и я вам не какой-то депозит, чтобы такой ерундой заниматься. Но чтобы оставлять вас без чего-то вкусненького, я создал Among Us в CS 1.6. Такого точно еще не было на ютубе, а хотя Фрай делал подобное в CSGO. Но он делал это максимально неуклюже, поэтому это меня не остановит. Итак, это более-менее то, что у меня получилось воссоздать. Окей. Как вы поняли, предатель я. Так, один готов. На карте остался еще один, вот он бегает. Пока он не видел труп, можно с ним разобраться. Все отличненько, ребят. Черт, чем я вообще занимаюсь? И да, как бы перед завершением этого ролика хотел бы упомянуть, что геймплей GTA 5, который сейчас играет на заднем фоне играл в начале ролика, записан специально для этого видео. Поэтому YouTube, пожалуйста, не бань. И также тяжело не упомянуть о количестве аудитории, которая уже переросла 500 подписчиков. Просто половина косаря. Ребят, офигеть, это не 520 человек, подписанных на меня. Это 500 бро. Да, это 500 моих бро. Просто 500 человек, которые подписались на меня в надежде смотреть мои ролики. Это... Это очень классно. Спасибо, ребят. И на этом все, ребят. Всем удачного дня или вечера, в зависимости от времени, когда вы смотрите этот видос. Если он вам зашел и вам нравятся такие разговорные видео, в которых ну, я особо не вкладываюсь и могу их пилить очень часто, то обязательно пишите об этом в комментариях, и такое будет выходить почаще. Пока.